Ну что, коллеги, еще раз здравствуйте. Давайте начнем. Сегодня наш вебинар посвящен новой версии WMS, которая называется 1.4. Самое главное, самое вкусное, самое ожидаемое – это то, что теперь наш сервер поддерживает интеграцию со Skype-бизнесом. Ну и появились еще другие новости по отдельным функциям наших продуктов. Начнем, конечно же, мы с других новостей. Сложно было бы от нас другого ожидать. У АМС мы оставим на конец вебинара, на сладкое. Вот, собственно, такое вот у нас сегодня содержание. Говорим сначала про наш терминал ВСИ-880, потом поговорим про ВСИ-200, говорим про новое устройство адаптер для беспроводной передачи контента про я лент митинг версии 1.4 и в конце заглянем немножко в будущее поделимся той информацией что нас ожидает во втором полугодии ну, то есть road словами. кто к нам пришел в первый раз или кто к нам часто не заходил Давайте напомним, что сейчас линейка продуктов и решений от Яленко в области ВКС выглядит вот таким образом, как на слайде. У нас есть терминалы для групповой работы, для оснащения приговорных комнат различного размера. Есть видеотелефоны, они же видеотерминалы персональные для оснащения рабочих мест. Есть аксессуары, которые позволяют строить интеграционные решения. Есть программные клиенты, причем для персональных, компьютеров, так, как для персональных компьютеров, так и для мобильных устройств, смартфонов, планшетов. Также видеоконференцию мы умеем подцеплять телефоны в качестве аудиоучастников. Ну и инфраструктурные решения нам помогают строить программные продукты. Ялинк митинг сервер, это наш программный МСЮ. Ну, также у Ялинка есть свое облачное решение. Ну, про него мы так, очень аккуратно говорим, потому что пока, к сожалению, производитель не решил вопрос э, размещения серверов э, облачных серверов здесь в России. Поэтому VCMS это ну, такая скорее приятная опция. А вот Яндекс Медиа Сервер это наш как бы надежда надежд, основа основ, наш программный продукт, который позволяет, ну скажем так, построить Законченный платформенные решение, практически любой сложности. Ну что, поехали, да, в соответствии с планом. Гиолин VC880. Многие из вас уже знают про эту модель, видели уже на наших вебинарах. Кто-то, может, там на каких-то онлайновых мероприятиях видел, офлайновых, семинарах видел презентацию по этот кодек. Главная новость в том, что он наконец-таки запущен в плановое производство. Он приехал, он есть уже у нас на складе и даже уже состоялся уже один проект, одна реализация, одна инсталляция была сделана. Кодек выглядит вот так вот. Внесли ну, его в ленар живую, чтобы показать. Ну, те, кто давно с нами работает, сразу же узнают, что это бывший корпус от VC 120 Ну от VC 120 остался только корпус, а функционал Заложенный вот в новую модель это совершенно функционал как другого калия следующего калия. Передаю слово Юрию. Он сейчас чуть подробнее пробежится про эту замечательную модель расскажет. Да, мы уже про нее рассказывали, поэтому я бы хотел акцентировать внимание на основных особенностях этого терминала. Во-первых, он может выступать в качестве МСУ как аналогично PC800, активируется это при помощи лицензионных ключей 8, 16, 24 точки. Поддерживает работу 10 камер Geolink VCC22. Собственно, так на картинке на слайде представлено сверху. Также главная главная отличительная особенность, он имеет HDMI-порт для подключения либо какой-то одной сторонней камеры специализированной, либо подключения видеоматрицы, которые зачастую используются в интеграционных решениях. В качестве аудио входов и выходов используются RCA, не трехсплод мм кабели. Ну. Также сам кодек поддерживает разрешение 60 FPS и 265 кодек, который часто начинает набирать все больше и больше оборотов и становится все более популярным. Собственно, какие схемы или какие решения можно построить с использованием терминала Ялинксо e vc e 808 Собственно, используется видеоматрица, ну, в принципе, может быть от другого производителя, в которой подсоняется энное количество камер. К терминалу это все подключается в двумя код специализированный. Система управления управляет в свою очередь как самим терминалом. Либо это идет по сети CPAP, либо это идет через специальный кабель RS-232. Та же система управления управляется управляет видеоматрицей и камерой. И на рабочем столе стоит тач-панель. Ну, который именно пользователь уже там совершает вызовы или входы. Наш терминал в этом случае используется только как либо как сбор конференций и обзор на участников, либо как участник конференции, который передает изображение с камер и звука. Шкалочку, вот Динар задает вопрос. Ну, сейчас давайте закончим тематику по VC 880, угу. и тогда я отвечу на возникшие вопросы. Но также у компании e -Link есть решение, можно, так скажем это, удешевить несколько, и использовать не сторонние камеры и видеоматрицу, а использовать просто камеры от компании E-Link, которая называется 22 В этом случае нам необходимо только приобрести по Switch на необходимое количество портов. Это будет где-то до 9, может быть до 10 портов пояс. А принципиально тема не меняется. Просто вы удешевляете одно из ключевых, ну так скажем, вот. У терминала e-Link VC880 есть свои конкуренты. Опять же, по многим параметрам мы превосходим. Ключевые параметры это многоточная конференция, количество подключаемых собственных камер. Поддержка встроенной записи разговоров, поддержка видеокодека 265 и возможность подключения дисплеев. В каждой камере E-Link 22 можно подключить дисплей. Вот. Давайте попробую ответить на вопросы. Вопрос одинар вопрос Динара: В каком качестве многоточка? Многоточка с терминалом e -Link собирается в качестве Full HD. Сколько параллельных сеансов многоточки поддерживает? Теренал Ялингвис e 880 поддерживает две виртуальные комнаты, которые создаются на его стороне. Соответственно, эти 24 точки могут быть размазаны между двумя, двумя комнатами. Ну, например, в одной будет жить 16 абонентов, в второй комнате будет жить 8 абонентов. Где это задается? Это задается Где? через веб-интерфейс терминала. Ну, зачастую все-таки кодек такого уровня подразумевает работу с серверными платформами. Вот, и он будет уже как участник конференции. В случае использования двух комнат, качество остается в Full HD, да, качество остается Full HD. А что мы хотели этим посылом на самом деле еще сказать, что VC 780 появились на нашем складе, верно? Да, верно. верно. Но, собственно, с этого мы и начали. Да. И поэтому мы понимаем, что есть определенный интерес к этой модели. Мы категорически приветствуем желание потестировать и всячески готовы посодействовать в этом. А в конце вебинара будут указаны электронные почты, куда вы можете обращаться по вопросам этих. Да, все продукты, которые у нас ну, сегодня на вебинаре представляются, вообще из модельного ряда можно взять на тестирование. Ну, многие про это знают, просто мы еще раз повторим, что стараемся не продавать, не предлагать готов в мешке. Многие заказчики, которые тщательно подходят к выбору там, нового производителя, они, конечно же, хотят потестировать продукцию ну там, в боевом режиме. Нет проблем, принципиальных никаких. Единственное, что нужно согласовать э, сроки передачи на тест, потому что ну, наш темофонд он не бесконечный, к сожалению, он находится там в постоянной ротации. И ну, думаю, что мы легко там с вами договоримся, согласуем даты и сроки передачи оборудования тестирования. Это возможно и для 880-го, и для всего остального, о чем мы будем говорить, ну просто чтобы дальше не повторяться. Да, мы крайне заинтересованы в получении фидбэка, Да, даже, конечно. Фейдбек будет там, отрицательный, но это даже наоборот лучше. Ну, это не лучше, это да, но... просто даст объективную пищу для размышления и даст дополнительные толчки для совершенствования продукции дела. Потому что все положительные или отрицательные или какие-то... Отдельные комментарии по улучшению функционала мы оперативно переправляем вендору ну, тут же, как бы многие вещи Ялинк правит очень быстро. То, что он может быть и не планировал делать там в плане доработки своего железа, но по нашим заявкам, по заявкам от других партнеров, из других стран он включает это в свой план, в свой план доработки. Андрей спрашивает: управлять функциями видеоконференции можно только с пульта кодека, то есть кодек прятать за глаз невозможно. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Да. Так как да. этот кодек предназначен для интеграционных решений, то для него главным элементом управления вообще всей видеоконференции является веб-интерфейс, либо это система управления restron, IMX, либо подобные системы. Кодек, или терминал прячется токен где-то в, токе, где -то в серверный, либо может быть где-то в шкафу в самой переговорной комнаты с ГЛАЗ. Камера доступна для содержания, скажем, для захвата видео участников. Ну, собственно, для этих цель умный блок был сделан. раз для того, чтобы его спрятать, управлять видеоконференции ну, можно через систему управления, либо также можно подсоединить наш конференц-телефон CP 960 к нему. И тогда он будет выступать в роли, так скажем, той тач-панели, которая на рабочем месте позволит управлять конференцией. Звонить, выбор раскладки, добавление участников и так далее. Ну, вопросов вроде уже нету. Давайте перейдем дальше. Что мы еще, что мы еще тестировали? тут тоже вживую проводили опыт. в рамках одного из проектов партнер там заказчик высказал такой вопрос а что если вот ну не хватает звука на кодеке скажем так того комплекта аудио который там вкладывается в... В, состав, в состав комплекта как можно к кодеку ну, например 1500 у которого нету трех с половиной миллиметрового выхода подключить какую-то внешнюю аудиосистему. И в первом приближении кажется, что ну, это достаточно сложно. Мы стали искать пути решения, оказалось, что это можно сделать через USB. Ну, для этого нужен такой большой посредник в качестве внешнего USB-модуля, внешней звуковой карты, выполненной вот в таком, таком вот форм-факторе. Ну, Юрий сейчас чуть подробнее расскажет. Еще раз повторюсь, это был живой, живой эксперимент, ну, успешный. Здесь у нас в нашей, в нашей лаборатории. Да, спасибо Леонид, мы проверяли это на версии по поколению 32. Обращаю внимание, что это программное обеспечение, мы тестировали на терминалах версии 2.0. Это VC 500 и 800, версии 880, VC 200. Вот. Что нужно сделать для того, чтобы это решение работало? То есть нужно подсоединить эту звуковую карту в USB-порт самого терминала. После подключения на веб-интерфейсе, либо через экранное меню, надо выбрать вход и выход звукового сигнала. В данном случае появится USB Line-in и line -out. После выбора вы можете присоединить там наушники, или какие-то микрофонные системы и уже использовать их. В качестве тестирования мы не покупали какие-то анейны на рынке, а именно или, скажем, устройство нормальной фирмы Хама. Вот название устройства, которое мы тестировали, мы привели на слайде. Вот. Основной посыл это для терминала Ялинг VC 500 у которого по умолчанию нету 300 нейтровых разъемов, или для VC 880 у которого используется РЦ по умолчанию. Есть комментарий от Константина. У Huawei есть DVI и HDMI DisplayPort, а не только wi который у вас есть на слайде. Константин, благодарим за дополнительную информацию. Мы исправим... Да, возможно, это бывает. Старый вариант таблицы. Ну, в общем, большое спасибо за комментарии. Мы поправим наш материал. Ялинг висит 200 Прошу внимание, что он бывает в двух комплектациях. В комплектации Ялинг VC200 и в комплектации Ялинг VC200 WP в проклятуре. Данные карточки завели, заведены у нас на сайте. Некоторые жена как разница, ну, именно в комплектации можете посмотреть. Ну, опять же, пройдемся по основным э, характеристикам, основным особенностям этого терминала. В отличие от предыдущих моделей, там, старших своих братьев, у него э, не полноценный ПТЗ, а так называемый электронный ПТЗ с цифровым зумом четырехкратным. Терминал обладает встроенным массивом из шести микрофонов. Э, очень широкий угол обзора камеры 103 градуса. Имеет, э, умеет работать только с, одной, с одним ЖК-панелей и обладает одним аудиовыходом 3,5 мм mm line-out. Собственно, этот терминал предназначен для совсем маленьких переговорных комнат, где-то на 2-3 человека, либо на персональные рабочие места руководителей. Если у руководителя есть, какая-то переговорная комната, то можно его туда поставить, и чтобы руководитель... Да, обращаю внимание, что в самом кулаке уже встроено крепление на ЖК-панель, на телевизор. Ее не надо покупать отдельно. Выбираете угол, прикрепляете По собственным весам все замечательно держится. Более подробно. Терминал поддерживает по умолчанию адаптер беспроводной передачи контента EPIC 22. О нем более подробно мы поговорим позднее. Поддерживает Bluetooth микрофоны Yalink CPV 90 BT. Можно его также оснастить микрофонами CPV 90. А все представленные, точнее, все эти два типа микрофонов покупаются отдельно. И VC200 поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi. Терминал VC200 также поддерживает встроенную запись видеоконференции проводимой. Может записывать как на USB-носитель, на флешку, либо на встроенную память. Но на встроенную память не рекомендуется записывать все-таки эту терминал на операционной системе Android лучше внутреннюю память не занимать. Также есть у него свои аналоги. Ближайший аналог это Cisco Spark Room Kit. В основном также аналогов превосходим. Давайте посмотрим на вопросы, которые пишут в чате. Динар, про аудио входы. 80 тоже. У него 15 входов и 8 выходов. динар благодарим за информацию. Это CISCO, CISCO. Да, CISCO. Мы, мы поправим. Спасибо. Ну, сейчас... Значит, коллеги, хочу обратить внимание, вот этот индекс на конце WP, означающий означающий что в комплект поставки терминала входит устройство для беспроводной передачи контента, он появился не только у модели VC200. Подобные комплектации появились и у VC500, и у VC800. Но при этом обращаю ваше внимание, что нужно проверять необходимую комплектацию, необходимую вам комплектацию. Дело в том, что те модели, где включен комплект поставки вот этот шлейф для беспроводной передачи контента, они не комплектуются устройством VCH50, с вот этим коммутационным хабом, где как раз есть разъемы для проводной передачи контента. Ну, производитель предполагает, что заказчик там с самого начала делает выбор. Либо он будет передавать контент в конференцию с помощью проводов, и тогда он покупает, ну, так, классическую комплектацию с вот этим хабом и 50 Либо он сразу будет думать о том, что провода ему в переговорной комнате не нужны и покупает комплект вот с таким беспроводным беспроводным устройством. Смотрите внимательнее, просто не ошибитесь, иначе придется, если вы закажете не ту модель, ну там докупать аксессуар со склада. То есть беды как бы никакой нет. У нас есть это все в виде отдельных позиций на складе. Другое дело, что там немножко чуть-чуть по цене проиграете. Потому что когда покупаете готовый комплект, там есть ну, какая-то дополнительная скидка, она там спрятана внутри цены. Смотрите внимательно на наш сайт, там вся информация выложена, и вся она там, ну скажем так, актуализирована. Угу. Теперь про него, да? Да, теперь мы, главное, перешли к адаптеру беспродной передачи контента BPP 20 Что это такое? Это. Такое вот устройство. USB кнопка. А, да, USB кнопка, подключаемая в ноутбук, персональный компьютер, не требует установки каких-то специальных приложений. Он определяется как USB носитель, и там уже есть приложение, которое вы запускаете. Можно запускать и транслировать контент как самого приложения, либо по нажатию кнопки, что здесь предусмотрено. Работает по технологии Wi-Fi, по 4, либо 5 ГГц. Не требуется предоставление какой-то специальной внешней сети Wi-Fi. То есть терминал организует Wi-Fi точку, которая подсоединяется адаптер без передач контента bp 20 Поддерживаемое видеоразрешение Full HD 30 FPS, но помимо видеоизображения передается также еще и звук. Можно демонстрировать какое-то видео какой-то ролик очень удобно особенно для демонстрации там, выставки ну, можно наверное, разные схемы придумать есть особенности его использования для терминалов vc 880 700 и 500 могут быть подключены одновременно до 4 VP 20 и все эти четыре устройства будут одновременно транслировать контент в терминал. То есть сейчас вы видите так скажем, мою презентацию в единственном числе, но если бы нам здесь сидел до четырех людей и у каждого был VP 20 экран бы поделился на четыре части в виде плитки и передавалось бы четыре разные презентации этим можно управлять, можно да. Да, одновременно принимать 4 потока и ими управлять там три отключителя поставить в фоновый режим. Вот. Для VCE 200 только один VPP 20 может одновременно работать. Вот. Также этот DPP 20 позволяет с ноутбука управлять конференцией, там записывать ее, выбирать раскладки, ну управлять терминалом непосредственно. Ну, собственно, еще чуть-чуть поподробнее. Такая вот схема используется в переговорной комнате. То есть, э, садится за столом несколько человек. каждому из них, или практически у каждого из них, может быть ноутбук, который подключен в ip 20 И по мере необходимости кто-то отключает свою передачу потока, кто-то включает. Одновременно, WC-880, 700 и 500 может быть зарегистрирован до 8. BPP-20, но только 4 могут одновременно отправлять поток видео. В 200 200 еще раз повторяю, только один BPP-20 может использоваться, как зарегистрирован, так и передавать информацию. Для работы BPP-20 на терминалах C880, 800 и C500 необходимо наличие Wi-Fi адаптера C50. Он вставляется в usb пор самого терминального аппарата. После этого на него регистрируется до 8 и 20 максимально. Для WC200 покупать VC 50 не надо. У него есть встроенная поддержка Wi-Fi. Собственно, На правом слайде представлено, скажем, скриншот самого приложения, как оно выглядит. Ну, а сверху это элементы управления проводимой конференцией и терминалом. Исходя из того, что он сейчас сказал Юрий, соответственно, у нас на складе будут поддерживаться две отдельные позиции. Мы будем держать там некий товарный запас по самим устройствам беспроводной передачи контента. И отдельно будет закупаться и тоже поддерживаться товарный запас по позиции WF50. Это вот тот самый USB-донгл который нужен для кодеков всех, кроме 200 -го. Поскольку ну, невозможно заранее угадать количество, мы не будем собирать какие-то там бандлы, поэтому заказывайте ровно то, что вам нужно. Там, одно устройство для терминала, 2, 3, 4, там, до 8, там, 100, 100, 100, столько, сколько вам нужно. Еще раз повторюсь, это две отдельные позиции. Отдельно донгл, отдельно шлейф. Не забывайте просто, там, включать эту спецификацию. W50 стоит там не бог есть каких денег, но все равно это не очень приятно, когда что-то забыли ключ Всегда мы можем посоветовать, подсказать, так что, если есть какой-то запрос, то присылайте, поможем, подскажем. Также хотел сказать, что вы здесь, если вы сразу покупаете комплект, к примеру, c 500 в названии которого есть абревиатура VP, то вы автоматом получаете все необходимое для работы. вы в комплекте получите один Wi-Fi адаптер один адаптер беспроводной передачи контента для 20 В случае, если вы также захотите, чтобы у вас на рабочем, ну, скажем, на столе конференц-зале было 6 адаптеров, вы потом просто сможете спокойно там, докупить необходимое количество и уже использовать собственно, на своей стороне. Поддерживается работа персональных компьютеров на операционной Windows 7, 8, 10. Также поддерживаются компьютеры с операционной системой Mac версии 10.8 и на Поддерживается работа с айфонами, айпадами либо через технологию AirPlay. Oh, Опять же, обращаю внимание, что для ваших скажем, терминал, групповых терминалов требуется наличие VC50, и по факту устройства будут регистрироваться на него, либо на него отправлять, скажем, потоки, либо на VC-20, VC-20 напрямую. При помощи VP-20 можно работать с интерактивными панелями. Touch-панели. Производитель заявляет поддержку. Скажем, он протестировал тач-панели представленных на слайде компаний. К сожалению, у нас самих нет возможности это протестировать. Если у кого-то из вас есть тач-панели, то мы будем также крайне заинтересованы в тестировании и получении фидбэка. У vpp 20 есть свои аналоги. фаномы, это, скажем, самые известные парка Трикшея, далеком. Есть свои преимущества у vpp 20 Но вот мы также в будущем планируем в эту, в эту табличку сравнения добавить представленные ниже компании или решения от этих компаний. Ну, это будет чуть позднее. Ну, вот хотел сказать, что Ялинк, он выделяет там, два основных конкурента, это Барк и Куликом, в плане вот, этого, вот, этого, вот такого, такого замечательного устройства. Мы ну, знаем, догадываемся о том, что жизнь гораздо шире, не только Барк и Куликом на рынке присутствуют, но и вот список, который мы там подобрали для того, чтобы расширить вот эту таблицу сравнения. Если у вас есть еще какие-то решения, вы знаете о подобных устройствах, Производителя, которые делают подобные штуки, присылайте нам, мы с удовольствием посмотрим, чтобы наша картина мира была наиболее объективной. Ну и мы плавно подошли к. виновнику торжеству. Да, торжества. сервер, версия 1.4. Это, так скажем, финальная версия 1.0. Следующая версия будет с цифрой 2 в начале. И главное, что было добавлено в этой версии, это интеграция Skype Business в виде шлюза. Теперь мы можем полноценно, скажем, выделить 10 модулей, которые добавился как раз в сервису Skype Business. Собственно, что нам позволяет данная интеграция сделать? Мы можем делать вызовы peer-to-peer так называемый или рекордник, point-to-point, когда мы с группового терминала E-Link, либо с какого-то приложения, VCD, своего персонального рабочего места, можем вызвать какого-то одного участника пользователя сервера Skype for Business и разговаривать с ним, скажем, напрямую, тет-а-тет. Также можно в уже созданную конференцию на стороне YMS добавить участника из сервера Skype for Business. Либо можно сделать наоборот, то есть уже созданную видеоконференцию на стороне сервера Skype for Business присоединиться к закуповому с переговорной комнаты на стороне ВМС. Также заявлена поддержка двух потоков. На, отдельном, на экране будут у вас люди, а на отдельном экране контент. Это как на прием, так и на передачу. обращаю внимание, что получить эту интеграцию не надо платить дополнительные деньги. Стоимость этой интеграции уже и так включена в стоимость лицензии. Ее как-то приобретать отдельно нет необходимости. Все вызовы с участием сервера Skype for Business, это может быть как Point to Point, участники конференции, они занимают, занимают конкурентные лицензии. Поэтому вам надо рассчитывать вашу нагрузку сколько у вас будет запланировано вызовов. Можно создавать практически неограниченное количество а, линков и транком то сервера Skyfire бизнес ну, может быть у вас их несколько, либо по разным регионам раскидано самостоятельно. И слева на слайде представлен скриншот настроек с веб- интерфейса. Как и мы можем теперь полноценно заявлять, что яリング сервер может обеспечить, охватить ну, такого вида много э, нужно можно назвать И это так. Толку слова плохое, поэтому да, да, да, да. А, ну, давайте повторим, что сейчас мы уже, скажем, сервер, скажем, сервер может обеспечить интеграцию с клиентами WebRTC иметь на сервисе YouTube. Имеется совместимость со сторонними групповыми терминалами. Есть интеграция с API. Есть глубокая интеграция с терминалами Ялинг. А с терминалами -Link? Это как мобильные приложения как персональные рабочие места. А можно буквально в двух словах развернуть, что мы понимаем под глубокой интеграции блок интеграция. На терминалах Ялинк и всех перечисленных ниже есть в интерфейсе, в разделе аккаунт, выделенное поле. раздел «Облачные решения», в которых вы можете найти Ялинк-митинг-сервер. Для регистрации необходимо заполнить всего три поля, после чего терминал Ялинк может делать следующее. Это создавать мгновенные конференции на Ялинг-митинг-сервер. Терминал Ялинг будет видеть календарь, либо ближайшие запланированной конференции, скажем, будет получать список. Может удалять, добавлять пользователей проводимых видеоконференции. Автопровижен. Ну Автопровизион, скажем, сервер скайпу-бизнеса, Ялинг серверу Ялинг-митинг-сервер может Массово обновлять программное обеспечение на терминалах Я-Линг. Ну, собственно, пока. Все. А, ну и по умолчанию это все зашифрованное соединение. А по TLS и по SRTP. Вот. Также есть интеграция с офисными ip с по протоколу SIP. И теперь полностью заверять, что есть интеграция со шлюзом Skype Business. Я Линко тестировал версию Skype бизнес Business 2015 -го года и новее. Есть несколько вопросов. Давай ответим. Хорошо, По-моему, по это в рамках этих слайдов это и предпочитает. А, спрашивает, стриминг внутри YMS или с помощью сторонних девайсов? YMS может отправлять RTMP поток в сторону в данный момент это youtube к концу 2018 года планируется выпуск собственного стримингового сервера и сервера записи конференции также вебинар спрашивает и уже полноценно работает или только в планах красиво много работает, работает ведущего уже месяца три как все в порядке с выборкой функция вебинаров не планируется сейчас нету такого так скажем есть аналогичное решение, которое называется лекция, когда участник 2-1 выступает, и его все видят, все остальные только слушают. Например, полудуплексные участники. Полноценная вебинара, если вы имеете в виду чаты, ну, собственно, как вот мы сейчас с вами сейчас общаемся, то пока в ближайшее время не ожидается. Ну, давайте я скажу, просто уточним немножко то, что сказал Юрий. Сейчас нет функции вебинара, есть функция лекция. Это когда часть участников подцепляется в режиме, они видят и слышат лектора, лектор не видит и не слышит их. То есть ну, полудуплекс. Стоимость этой лицензии в 6 раз меньше, чем стоимость базовой лицензии. Ну есть там некое ограничение на покупку минимальный пакет это 50-50 участников. Действительно, сейчас нет пока Чата нету режима whiteboard, это все намечено к реализации во втором полугодии этого года и позже. Есть Виолинка в планах, представить ну, уже, наверное, нельзя сказать, что это YMS, это больше, это, нельзя сказать, что это программа MCU, это больше, чем программа MCU. Речь идет о платформе полноценной для унифицированных коммуникаций. Там же будет чат, там же будет whiteboard, там же будут как другие функции. Пока вот в рамках этого продукта есть вот такой вот ну, не совсем вебинар, но лекция. Ну, и а, Динар спрашивает, скажите, а почему наши мероприятия не проводятся с темами IMS? Ну, Леонид сейчас рассказал. Потому, потому что, что... что вы бы иначе не смогли, не имели бы возможность задать нам эти вопросы, а мы бы не смогли вам ответить. Да. Не было бы диалога, мы только бы вещали. А... Обратной связи? Обратную связь пришлось бы получать в рамках какого-то другого продукта. Поэтому мы пока не переходим на E-Link сервер Но как только тут будет чат, естественно, мы перейдем на этот, пересядем тут же на эту платформу. Ну, так скажем, дополню еще свои там 5 копеек, ставлю, что Ялин сервер сейчас позиционируется как программный сервер видеоконференц Все-таки это не вебинарное решение. Ну, Платформа для унифицированных да. коммуникаций это дело как бы ближайшего будущего. Но пока этот продукт это именно с сервером CU с глубокими возможностями по интеграции различных устройств. А, и собственно пример как сказать? <сёпиту> как <сёпиту> это есть, два, есть два пользователя, да. скажем, или два клиента, у которых уже есть VMS и у которого еще нет YMS. Люди, да, в мире делятся на две да. категории. Кто уже потестировал YMS и кто собирается потестировать, вот так вот. Вот так уже и, может быть еще тестирует ну, Поэтому... И кто планирует потестировать в <связывая> функция Skype Ну, начнем <связывая> всех, у кого он уже есть в YMS. А, обращаю внимание, что в свободном доступе дистрибутива дистри дистри дистри дистри дистри дистри дистри нет и не будет. Поэтому если вы хотите получить версию 1.4 пользование, вам нужно написать на указанном левой, в левом столбике почту тематика.ru о том, чтобы вам нужно получить эту версию. Обновляется терминал, Ой, обновляется яник-митинг-сервер через веб-интерфейс из личного кабинета администратора. Ничего распаковывать не будет, не нужно будет. Сам Дистрибутив в архиве, загружаете, и через 7 минут вы получаете обновленную версию, у вас ничего не потеряется, сброса настроек ничего не будет, продолжите пользоваться. Если вы новый пользователь и вот хотите получить яринг e сервер на тест, мы, кстати, предоставляем MS также на тестирование, базовая комплектация – это 10 лицензий, либо по-другому назвать это 10 конкурентных портов, вызовов а, сроком на один месяц в случае необходимости если вам нужно больше лицензии больше длительное время да, то это все обговаривается пишите вот конкретик есть обращаю внимание что там немножко другой адрес во втором случае если это ну как бы новое тестирование мы будем задавать вопросы дополнительные для того, чтобы понимать, кто планирует тестирование, там, для чего, какие перспективы этого проекта, ну, там, и так далее. Понятно, что если левый случай, когда нужно просто обновить эту информацию, уже у нас есть, и здесь нужна просто помощь Юрия, чтобы он предоставил вам, закрутив с новой версией, возможно, помог в обновлении, если будут какие-то вопросы. А если тестирование происходит, ну, что называется, там с нуля, ну, тогда нам нужна вот эта вот базовая информация, и плюс мы поможем, подскажем, если у вас там, у заказчика, есть вопросы о том, какие серверные мощности или какой выделенный сервер нужно выделить под эту задачу. Есть у нас формулы расчета, есть опыт уже там не один десяток проектов, где мы подобрали, ну, скажем так, адек, адек, адекватный сервер. Это важный вопрос, потому что если вы, например, там, для тестирования сервера на 10 лицензий выделите какую-то там огромную машину, руководство может интересоваться, а зачем это вот вообще надо. Да, там, такой вот дорогой сервер, а на нем используется только маленький кусочек мощности. Ну и наоборот, если вы возьмете слабый сервер, на него закатаете там мощные, мощное ПО, на 10 лицензия, скажем, на 50, ферр просто банально может это не потянуть, и возникнет вопрос, да не работает флажки А Проблема тут будет не в алиментах совсем, а в том, что вы взяли слабый желез. Ну, чтобы эти две вещи совпали, так что пишите, там не стесняйтесь задавать вопросы, просить у нас помощи, если она нужна для подборки аппаратных мощностей. Это важный вопрос. А -а -а. Ну, один из ключевых при создании такого а да, также добавлю к словам леонида что ВМС можно установить как так на голое железо либо на виртуальную машину в паре можно просто выделить кусок своего большого мощного сервера ну в любом случае для генерации лицензии потребуется мак-адрес либо вот виртуальной машины либо железная. ну и мы дошли до роудмэпа что Сейчас прошу прощения. А Может быть, по Вамсу версии 1.4 есть какие-то вопросы? Я хочу сразу сказать, что у нас у себя в лаборатории мы не смогли развернуть сервер Skype for Business, полноценность с видеоконференцией. Сейчас в рамках там ну, двух проектов мы договорились о том, что будет происходить тестирование. Если у вас есть желание. Вот, у себя там развернуть этот сервер и потестировать на тесную совместимость со Skype бизнесом, мы с удовольствием в это дело, ну, что называется, активно впишемся. Вот для того, что там Юрий подъедет к план и поможет ускорит настройку и установку IMS, -а, ну, взамен, естественно, попросит поделиться результатами вот этого тесного тестирования во всех режимах. Мы крайне заинтересованы, повторюсь, получить ну, обратную связь, что называется, там, фидбэком. Для того, чтобы иметь полную уверенность в том, что все заявления Ялинка, они не просто соответствуют действительности, они проверены уже в рамках там, одного, двух, трех, пяти проектов. Чтобы дальше эту уверенность ну, там, транслировать, транслировать другим заказчикам, другим партнерам. Поэтому не стесняйтесь здесь просить нас, там, может быть даже требовать, чтобы мы активно помогли вам. Тест. Продукт новый, пока мы вместе не убедимся, что это работает, либо не отловим, не дай бог, каких-то блоков, спокойствие мы, мы, мы не успокоимся. Поскольку речь идет об интеграции со сторонним продуктом, вполне возможно, что ну, я линз там что-то не учел. И либо есть какие-то тонкие как бы, нюансы, тонкие настройки, как, как это всегда бывает при стыковных продуктах. Вот. Поэтому пишите, звоните, мы доступны и скажем так, здесь крайне заинтересованы в, в сотрудничестве, в активном диалоге с вами. Вот. Если по YMS больше нет вопросов, тогда мы сейчас быстренько, ну, быстренько расскажем вам про roadmap, про счастливое будущее, которое нас ожидает во втором полугодии этого года. Тут есть вопросы. Скажите, пожалуйста, как это продажа решения ВМС в России? Гораздо лучше, чем в прошлом году, когда не было этого решения. Вот. Но это не то, чтобы такой ответ. Ну, общий, общий объем продаж, это, наверное, надо спрашивать я Сколько у нас проектов? Ну, за десяток уже реализованных перевалил. Скажем так, это вот по результатам конца прошлого года и начала этого. Надеемся, что эта цифра кратно увеличится к концу года, потому что интерес очень высокий, и тут главное, наверное, вот такая вот точка, что называется, заинтересованности, не в голом продукте, а потому что многие, которые играют в себе МСУ и только МСЮ, они приходят и сравнивают цену. То есть ну, и заказчики, которые покупают цену. Им не нужен там широта функционала, что-то еще. А нужны какие-то базовые функции. Они говорят, фу, у вас дорого. На рынке есть подделки российские дешевле Ну да, так так есть. Они говорят, ну а чем тогда ваше преимущество? -то, вот, там стоите несколько раз дороже, чем некоторые российские производители. Ну с такой отравленной политикой не буду называть именно, но все знают. Их. А преимущество у нас простое. У нас есть аппаратные терминалы, и заказчик, если это корпоративный заказчик, покупает решение от одного производителя. У него нет проблем ну, скажем так, с потенциальным запасом когда сервер один, терминал состоит из какого-то там неттопа плюс камера, что-то не работает, вопрос непонятно кому задавать. Нет, здесь решение задних рук. И вот если смотреть на стоимость уже вот платформы здесь мы наверное ну, одни из самых лучших по соотношению цена в идея наш сервер в совокупности с терминалами надо сравнивать как раз с решением CISC, Polycom, Huawei а вовсе не с производителями ну, отдельными там программного обеспечения поэтому вот так будущее мы смотрим таким очень агрессивным оптимизмом, я бы сказал. Также, также я хотел бы сказать, что Ялинг в течение года с момента его анонса активно, активно а, обрастал функционалом. И поэтому... Не обрастал, он выполнял то, что было намечено в его roadmapе. Десять да. модулей мы про них знали, как бы с момента старта там. Сразу было заявлено, что вот сейчас 6, а дальше по плану будут сделаны как бы некие шаги. Ну, Поэтому в этом плане именно по там, так скажем, о, по продажам достаточно тяжело судить, потому что в данный ну, ну, момент времени ну, было, там, скажем, ну, был скажем, разный функционал в данный момент времени. Сколько продуктов? Вот, в апреле он был в мае. В мае, а, да, ну, да. Больше, чуть больше года. Чуть больше года. Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. И давайте пройдемся по запланированию. По запланированию, что будет добавляться. Будет во втором полугодии анонсирован вмс версии 2, что мы ожидаем, скажем, что на данный момент известно, что будет добавлено в версии 2. Это далеко не окончательный список. Он будет там расширяться. Будет новая структура в Будет поддержка корячего резервирования сервера, будет поддержка технологии мультипенд. Это когда переведи, пожалуйста. Это когда у вас на одном сервере может быть несколько компаний, к примеру. Что там один кусок сервера будет для компании Рога, второй кусок сервера будет для компании Кобыты, и они будут жить независимо друг от друга. Ну и будет какой-то супер админ, который будет владеть и следить за работой этих двух независимых серверов. Ну, скажем, на программу. Ну, другие, да. Насколько я знаю, производители функция называется там функция, может быть, там супер Когда суперадмин раздает полноценные права админа, но админы, как бы, второго уровня, они не могут администрировать соседние сферы. Кастомизация пользователей, кастомизация виртуальных постоянных комнат и планируемых конференций. Будет такая функция, как IVR. Видео IVR. Да, ну, видео IVR. Расширение статусов абонента. Сейчас можно видеть только абонент зарегистрирован или нет. Ожидаем увеличение их количества. Поддержка интерактивных панелей и вот. Очень сильно ждем собственные сервер записи и стриминга. Также во второй полугодие запланирован выход TAC-панели CTP 20. Это будет панель управления, с помощью которой кладется на, на скажем, переговорный стол, и не с помощью пульта тыкать на похнопкам, а все-панели такой, проводим пальцами, можно будет управлять терминалом, делать какие-то вызовы. Ну, это гораздо удобнее. Также во втором полугодии а -а -а, планируется выпуск терминалов, работающих с Microsoft Teams, и ожидается интеграция Yarink e Business с Microsoft Teams. Да, ну вот, По последним двум пунктам хотел бы такой комментарий дать, особенно по поводу терминалов. Когда появились аппаратные терминалы Yarink, практически каждый второй или третий вопрос был, нет ли у вас интеграции с аппаратного терминала со Skype for Business. Ну, то, что нативное есть у, было и есть у Polycom, а сейчас, насколько я знаю, у Cisco появилось, ответ был такой, нет, не планируется, мы думали изначально, что там проблема в Ялинке, оказалось, что проблема не в Ялинке, а проблема скорее в Microsoft, который не планировал развивать, не планировал и не планирует развивать этот продукт как бы дальше. Ну, не секрет, да, что с этого года Microsoft объявил о том, что у него скайфу-бизнес заканчивается, при этом на рынок выходит новый продукт Microsoft Teams, а вот там уже с Teams пожалуйста, Microsoft открыт для сотрудничества, пожалуйста, выпускайте железо аппаратное, которое вот нативно без использования дополнительных серверов или каких-то других продуктов, будет совместимо с ним соответственно ну, Ялинг ну, понимая да что ставить на там, уходящий продукт смысла нет он и запланировал ну, там, в своем роутлапе заплани запланировал в своих планах прошу прощения за патологию выход аппаратных терминалов где будет поддержка Microsoft Teams ну то же самое и с сервером понятно раз уже YMS совместим со скайпу-бизнесом, то странно было бы, если такая поддержка Microsoft Teams не была бы заявлена в ближайших планах. Ну, Как-то как так. Но ну, вот сейчас мы все равно можем предложить решение для того, чтобы наши терминалы, я ликой 800 и к примеру, 500, мы можем сказать, что мы его можем заинтегрировать в сервере скайпу-бизнеса. При помощи Е-Линкин Да, но это не нативная интеграция, да. это интеграция с помощью посредников. А вот предпоследний пункт то, что мы там писали вот, в роутмапе, как раз говорит о том, что терминалы будут уже нативно совместимы с Microsoft Teams. Не будут требовать чего-то там дополнительного, каких-то посредников. Будут просто подключаться к этой конференции, как родные. Тут есть вопрос от Андрея. То есть будут выпущены новые модели терминалов или обновление по под Teams? Будут выпущены именно новые модели терминалов? Ну, мы пока точности не знаем, но процентов на 98-99 будут да, выпущены новые терминалы. Те, которые куплены сейчас, их, скорее всего, не получится перепрошить для Microsoft Teams. Давайте дождемся хотя бы какого-то преданонса, я думаю, это будет где-то осенью. И пока вот у нас есть заявление Айлинка, что до конца года такие терминалы появятся. Собственно, на этом, на самом деле, наша презентация подошла к концу. Сколько-то времени мы можем еще отвечать на вопросы? Да, мы прямо сейчас объявлять не будем. Может быть, мы, там, скажем, включим свой микрофон. Вот, вопрос Динар. вопрос общего характера. Как обстоят дела у производителей с точки зрения присутствия в России? Есть ли представительства офиса и так далее? Ну, да, Я, наверное, отвечу. В данный момент у Ялинка нет своего представительства в России. По поводу планов открывать, не открывать, этот вопрос, наверное, надо задавать Ялинку. Он не всеми планами делятся, некоторые планы у него могут быть такие. Секретные, там, неожиданные, но по крайней мере в ближайшее время он нас не извещал, что будет здесь открывать офис. Он работает с дистрибьюторами. Он работает да, через своих авторизованных дистрибьюторов. ApMatic является стратегическим партнером. Но при этом, если у вас возникает желание пообщаться с Ялинком напрямую, там есть Ялинки Country Manager, ну, менеджер, который отвечает за Россию. Это китаянка, но она достаточно хорошо говорит по-русски. Она учила русский язык, жила здесь. И, в общем, если желание, то или там необходимость, мы готовы дать ее контакты. Пожалуйста. Пожалуйста, как говорится, общайтесь. Ну, вот, ты ответил на второй вопрос от Динара автоматически. Ну, в данный момент, да. В данный момент, да, общение, ну, бизнес, скажем так, коммуникации возможно только через дистрибьюторов, но еще раз повторюсь, да, можете пообщаться с Китаем, нет никаких проблем. Ну, По-английски они все говорят, отдельные менеджеры говорят, говорят по-русски. Ну, по крайней мере, на ВКС точно и у наших коллег, там, те, которые занимаются направлением телефоны, там тоже есть один или даже два менеджера, которые говорят по-русски. Ну, так, достаточно, некоторые достаточно неплохо, скажем так. По крайней мере, наш менеджер, ее зовут Катя, она как-то приезжает на переговоры с партнерами, крайне редко переходит на английский. Вначале 50 на 50 было, а сейчас практически нет. Ну, она раскочегарила свой русский, и сейчас очень, очень приличный уровень. Потому что, ну, она еще достаточно часто приезжает к нам в Россию, к нам в Россию. Да, давай. Да. Поэтому, да, там, скажем. Глубоко, глубоко погружается в нашу, в нашу действительность. Еще да. не совсем глубоко погрузилась, но она стремится, многие китайцы, она очень очень упорный человек. Есть вопрос также а сколько сейчас дистров? Хороший вопрос. А, с какой целью вы интересуетесь? Какую компанию вы представляете? Напишите на самом деле мне в почту, она есть на экране, я вам расскажу о том, какие существуют авторизованные партнеры. Самый лучший, самый стратегический, самый близкий партнер – это компания Amphimatic. Зачем, зачем вам эта нужна информация, я, я ну, не совсем понимаю. Той проводит текущий вебинар. А, на данный момент возможности записи конференции в ВМС нет. Ну, скажем так, мы не заявляем возможность записи конференции на стороне ОВМС, есть поддержка записи конференции по умолчанию на терминальных решениях, на терминалах 800, 880, 500, и 200 и, ну, собственно, да, больше терминалов-то нет. Ну, собственно, и в виде телефона также могут на USB-носитель записывать. Есть терминалы D1, который поддерживают два экрана. Они записывают оба экрана, там, так скажем, в одном едином изображении, в широком. Прошу прощения, Юрий, ты, по-моему, не совсем на вопрос Андрея отвечаешь, пытаешься сгладить да, неловкость. В данный момент ВМС не умеет записывать конференции. Сервер Вамс не умеет записывать конференции своими собственными средствами. Мы ожидаем, что данный функционал появится программном продукте Ялинка до конца этого года. Значит, эта возможность будет предоставлена, ну декларирована, что эта возможность будет предоставлена бесплатно тем, кто сейчас приобретет продукт. Она просто появится в списке, в списке опций при обновлении версии, подобно тому, как это сейчас произошло со Skype for Business. Те, кто купил продукт ранее, там, в прошлом году или в начале этого года, сейчас обновив у себя версию, получит поддержку, возможность интеграции со Skype Business, ничего там не оплачивает. То есть вот они оплатили лицензию там, в декабре, например. Сейчас просто обгреются до версии 1.4 и у них заработает вступка со Skype Business. Подобную ситуацию, подобный сценарий мы ожидаем из записи. Этой записи нет, но вот она должна появиться в самое ближайшее время. Ну, в течение одного квартала максимум полутора. Пока новых вопросов нет. Да, но все можно записывать на терминалах, либо с помощью использования каких-то сторонних программных продуктов. Каких мы ну, тут сейчас пока не готовы комментировать потому что ну, сами не занимались там детальным тестированием. Какие потоки умеет стримить, ну, Юрий про это сказал. Какие потоки сейчас умеет стримить YMS? Юрий, правильно сказал немножко ранее. Еще вопрос, корень. Бесплатное обновление по 10 на весь срок или ограничено? Значит, структура цен на YMS следующая: лицензируется, ну и там расценивается конкурентная лицензия. Дальше. В состав вот этой цены, ну, внутри этой цены сидит годовая поддержка один год. Сама лицензия бессрочная. То есть вы заплатив один раз деньги, она будет работать ну, столько, сколько, столько, сколько вы ее будете использовать. Но поддержка и обновление, за это каждый год нужно платить ну, там, определенную сумму. Сумма составляет меньше 10% стоимости лицензии. Ну, соответственно, можно только на год или в течение года, да, в течение вот как у вас оплачена поддержка, обновление, консультация, поддержка это бесплатно. Не, не, не. Но, вот, а другое там, только на один год или к примеру можно более расширенно купить. Там, можно, там, можно можно купить сразу дополнительную поддержку. То есть вы покупаете лицензию, один год уже включен, можно купить там сразу второй год, можно там третий год, четвертый до пяти лет. Можно покупать эту поддержку потом, когда она истекла по своему сроку. Год прошел, доплатили еще кусочек стоимости, и получается возможность обновления. Но за само обновление, если у вас оплачена годовая сервисная поддержка, конечно, платить уже ничего не надо. Все, что происходит внутри вот этого оплаченного вами сервисного периода, это бесплатно, ну, включено в стоимость. Не бесплатно, но включено вот в стоимость. Продолжение у терминалами аналогично? Да, с терминалами аналогично. В состав комплекта включен. В цену комплекта. Базовую цену, когда вы покупаете терминал. Первый год сервисного контракта. Он называется, похоже, многие на слух путают. Он называется IMS, то есть первая буква A. В дальнейшем, если вы хотите продлить гарантию, вам также нужно купить сервисный пакет на... Последующее время. Если вы какой-то период пропустили, ну, например, там год прошел, предлагается вам продлить гарантию. Вы говорите, нет, все работает, не хочу, жадный. В общем, не хочу. Прошло, там, скажем, полгода, вы передумали, решили, что все-таки вам гарантия нужна, ну, сил каких-то ну, причин, разных. Решили, что вам нужно. Вы покупаете сервисный контракт на год. Вот этот сервисный контракт будет действовать только полгода. Потому что вот эти полгода ну, простое, когда у вас не было гарантии, он будет вычтен из, ну, из, этого, из этого срока. Соответственно, если вы, например, полтора года не покупали поддержку и хотите продлить гарантию, то вам нужно купить уже сервисный контракт на два года, который будет действовать, соответственно, полгода. Здесь ровно с сервером ровно такая же история. Извините, есть вопрос. Планирует ли Ялинк доделать интеграцию cisco Куком, э, расспособленную с Септран с поддержкой видеоконтента, который сейчас не работает? Это планируется к тестированию. К сожалению, у нас у самих в офисе нету Cisco cisco а. развернуть. Если Егор, э, у вас есть CISCO-CUCUM, мы готовы предоставить вам Ялинк-митинг-сервер и именно задаться вопросом, ну, так скажем, создать схему рабочую именно там с помощью там инженеров, производителя от Ялинка. А, к сожалению, мы не особо великие гуру Сиско. Да. Ну это, это не наша задача. Тут я просто добавлю, что с этим вопросом ну, сталкиваемся уже не в первый раз. У Ялинка есть планы по допиливанию, да, вот этой вот совместимости глубокой определенные действия, там, определенные вещи он уже сделал в сравнении с самым началом, когда много не работало. Сейчас идут дальнейшие какие-то шаги. Если вы хотите это ускорить, ну, там, влиять на это дело, то ну, предложение, собственно, прозвучало, вас развернуть в АМС, потестировать ту версию, которая сейчас есть у Ялинка и может там, помочь ему в чем-то ускорить этот процесс. Ну, либо ждать, когда это появится, как, как говорится, само собой. но мы действительно не занимаемся плотно, там, глубоко циска И здесь надо либо запастись терпением и ждать, когда Ялин, у которого там есть своя лаборатория, свой отдел Аранде, сделает это, доведет до ума, либо пытаться это дело ускорить, но тогда нужно... Оперативная обратная связь, что вот мы здесь поставили, вот он наш куком, вот я Nealink митинг сервер вот это все работает, а вот это не работает, вот здесь нужно делать так-так. Здесь такая многоступенчатая вещь. Что-то сделали, протестировали, работает, не работает, пошли дальше. Потому что за часов очень много настроек нужно делать на стороне самого ЦИСКа. Я знаю, что они этим занимают. Отвечая на вопрос Егора, вопрос к вендору и был. Возможно, вы в курсе разработки просто. Спасибо. Я знаю, что у них есть это в планах, что они этим там как бы пошагово занимаются. прошу прощения. Холодно у нас в Москве. 11 градусов после 26. Я ровно про говорю, что... Вендор Ялинк очень сильно там ускоряется, когда видит какие-то живые проекты и живой спрос. Будем там происходит от партнеров или от конечных заказчиков, что еще лучше. Которые говорят, ну мы бы купили ваш Ялинк, если бы работало вот это, вот это и вот это. Вот это, ну скажем так, наивысший стимул для производителя начать что-то делать. Когда таких запросов несколько, то вопросу ставится ну, там, максимальный приоритет. Понятно, что это не просто там какое-то абстрактное желание там, рынка. Там. А вот есть конкретные люди, которые говорят, вот это, это у вас не работает. Делайте, и тогда мы как поскольку. Поэтому, у вас есть такие проекты, есть такие запросы, давайте понесем до да, Ялинка, ну, что там. Люди тоже ну, как бы, с пониманием. Другое дело, что они не знают всего, что происходит на рынке. Но это наша задача для них донести, что такие вот, вот вещи есть. Вот такой спрос. А вопросов нет? Ну что? Еще минуту ждем. Если нет, то да. всем большое спасибо. Пишите, звоните, контакты наши на экране. Мы еще сидим, посмотрим, минуту, может чуть побольше, если вопросы появятся. Mm -hmm. Пока сейчас себе выключу микрофон. Спасибо большое тогда. Приходите на наши вебинары. ВКС особенно. Мы стараемся ну, не реже, чем один раз в квартал, точно, точно как бы выходить в эфир. Но, глядя вот на этот роудмап, который мы показывали, я боюсь, что... Ну, шутка, конечно, поюсь, Справедливо опасаюсь, что нам придется встречаться чаще. Такой вот степенью активности... Мы с вами точно не заскучаем, по осени точно будет много новостей, интересных новостей, вот я, Ленка. Как только они появятся, мы сразу же с вами поделимся. Следите за обновлениями, подписывайтесь на наши новости, работайте с нами. Всего доброго, Юрий. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки. На наш канал ставьте лайки, там будет, будет выложено и был будет выложен и этот вебинар тоже. Предыдущие вебинары можете посмотреть. Да, ставьте лайки, не а забывайте. пишите комментарии. Да, да. да. Кидайте ссылки, друзья. Спасибо. Да, всем спасибо. До свидания. До свидания.